Дорогие друзья, хочу выразить огромную благодарность Игорю Юрьевичу Иванову, всех пригласить вас на его тренинг и сказать, что действительно техники, которые он дает, являются уникальными. Те знания, которые мы приобретаем в дальнейшем нашей жизни, оказывают огромное влияние. Мы действительно можем сами творить. Если не верите, приходите и попробуйте. Спасибо. Хочу сказать огромное спасибо за эти два дня. Это уникальная возможность все глубже погрузиться в себя, осознать, понять, для чего, как, зачем и почему тебе именно это нужно. И рекомендация всем, прежде чем двигаться дальше, поймите, действительно ли вам это нужно, или вы хотите просто делать вид. А декларация она нужна только вам и никому больше. Это спасибо. Дорогие друзья, те, кто еще до сих пор сомневается идти или идти на тренинг я вам скажу, наверное, сходите для себя, чтобы потом не жалеть, что вы не ходили. Это раз, если вы хотите внутрь себя взглянуть, проплакаться, просмеяться, прозлиться, поспать. Приходите, понравится. И потом скажете мне, что вы об этом думаете. Шау. Всем привет. Прошел две ступени тренинга Деньги у Игоря Иванила. Профессиональный тренинг все понравилось, переосмыслил э, свои мироощущения, свои цели, ценности, отношения к ребенку, знаю, что сейчас будет все намного интереснее и лучше, будет везде все тереть. Поэтому советую каждому, рекомендую каждому пройти этот тренинг для того, чтобы повысить свою эффективность. Всем пока. Спасибо. Меня зовут Лита, я благодарна этому тренингу Игорю Ивану что? что у меня появились новые идеи, я четко увидела свои цели, четко выработала свой дальнейший путь, все сбывается. Тренинг очень понравился. очень много чего, чего проработала, пришла. с тем, с чем пришла, получила волшебное удовлетворение. Спасибо большое Игорю за эти волшебные моменты. Я начала верить в сказке. Спасибо. Тренинг очень понравился. Дали много положительной информации, много методик, с которыми надо работать, необходимо работать. Книги, которые очень хочется прочитать уже в следующей гармонии отношений Эдуард» Проработать и есть проблемы, так сказать, с которыми необходимо работать В общем, все здорово, быстро, жалко, так быстро закончилось Хотелось подольше Здравствуйте, дорогие друзья Я основатель сообщества АТМА Это такая организация, которая занимается совершенствованием человека у меня тренинг Игоря Иванилова вызывает, и помимо своего личного, еще и профессиональный интерес, поскольку смежная деятельность, тренерская работа. И я бы сказал следующее. Во-первых, мне очень понравилось. Во-вторых, конечно, чувствуется вот, все эти годы, которые Игорь занимается тренерством, то есть опыт, как говорится, его не пропьешь. И он чувствуется. Тренеров вообще много и тренингов много. И найти что-то хорошее, как, пожалуй, в любой области, это не так и просто. И где-то, может, я интуитивно почувствовал, что это хорошее, благо, что Игорь предоставляет всевозможные инструменты для того, чтобы заранее ознакомиться с сутью этих тренингов. Достаточно зайти на сайт Игоря. И буквально с первых же дней, минут этого тренинга, который мы вот сейчас прошли на Кипре. Буквально с первых минут, ну, банально звучит, мне понравилось. Не будем бояться банальности. Хотел бы подчеркнуть определенные особенности. Во-первых, мне очень нравится, что Игорь читает не по бумажке. Он ведет тренинг от души. А вот это вот от души, оно больше передает умения и знания. Почему? Потому что по бумажке много можно передать скажу это слово знания. но кому нужны эти знания мы и так им переполним важна практика и вот тренинг этот был силен двумя моментами первое это то что он идет от души от сердца к сердцу то есть подсознание впитывает те знания которые передает тренинг и второе то что в каждый день этого тренинга есть практика в виде медитации и практика это благодаря тому, что мы уехали на несколько дней, погрузились в особую атмосферу здесь, на этом острове, практика это самое главное, продолжалась после тренинга. Потом свободное время до 9 утра следующего дня. Свободное в кавычках, потому что это как раз самое ценное время, когда мы можем пообщаться с тренером в индивидуальном порядке, когда мы смотрим свои проявления тех новых качеств, которые мы обрели на тренинге, и когда тренер как бы, отдыхая после тренинга, ненавязчиво, какими-то ремарками, мазками делают такие заметки, которые тебе очень многое говорят, именно говорят на практике, в реальной жизни. Тренинг пройти хорошо, весело, интересно, тренинги всегда практически интересны, особенно популярны, но мало какие тренинги действенны. Вот именно действенность, я бы и хотел подчеркнуть в этом курсе. Можно было много еще говорить вот с точки зрения профессиональной, например, меня как тренера тоже. Очень много таких черт у Игоря, которые кажутся естественными, хотя на самом деле это профессиональный прием. Умение держать аудиторию, умение работать на каждого, то есть не в целом на группу, а на каждого, потому что все индивидуальности, если мы говорим, как бы видим ну, общий поток, да, то каждый индивидуально может выпадать из процесса. Вот умение Игоря персонифицировать эти тренинги ⁇ это очень важная черта, которую тоже хотел подчеркнуть. Ну, пожалуй, на этом остановлюсь, просто чтобы не утомлять ваше внимание. Спасибо, друзья.